Сходи в магазин, нужно хлеб купить. Пап, сходи, пожалуйста, сам, у меня важная игра. Ты... ты, сказал мне самому сходить за хлебом? Ну да, я. Нет, нет, нет пап, стой, стой, пап, пап, пожалуйста, не надо, пап. Долбою, блядь, что ты пап, наделал? Пап, не хотел. Спасибо, пап, пожалуйста, не надо. Эй, я уверен, тебе это необходимо. Тебя много шлепали в детстве. А в детстве нет. Нет, я не хотела... Погодите! погоди! уф Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Даже познавательный. Вот посмотришь аниме про баскетбол, начнешь понимать правила и даже увлекаться баскетболом. Посмотришь про волейбол, понравится волейбол. Посмотришь Юрий на льду, рискуешь стать голубым. Не смотри, не совет. Bully slide with a body, man hold two from the woody. Shit, gangster, niggas know me. Man leave two in your hoodies. hoodie. Captain. Yeah, yeah. Holy fucking shit! <laughs> you, you, you. <laughs> падает с крыши, встает, отряхивается, к нему подбегает человек, спрашивает, что случилось. Да я хуй знает, сам пох подошел. Может быть, блять, кратко время сидит дожди. Я ехал, да, а пока не присъемный, просто я в телеградронах. Нахуй пошел? Кто ты воин? Ахилес. Сын Пилея. Ахилес. Сын Пелея. Ахилес. Я помню это имя. Привет, вы на, на канале Фрайс. Иди сюда. Мы сегодня покажем вам. Когда-то он был эльфом. Но злые силы долго пытали его. Отпуск моя прелесть его тебя скрючила. Расскажи, что с тобой случилось. Безвыходный хуярю. Тебя когда пиздили в последний раз? Обиздит вообще нет. никогда. Никогда? никогда? Да. Значит, начнут нахуй. Сегодня-завтра еще побухаю. По а понедельник. Начну качаться. Занимусь спортом. Я такая же хуйня. Кеша, сколько будет? 150 плюс 150. 300! Соти. Сука, Моя цель здесь. Иди ко мне. Моей цели здесь нет. Иди на... Парни, вы смотрите, как выдрессировать свою женщину, часть первая. Посуду вот, видите? Смотрите. Эрин! Посуда сама себя не вымоет! Давай, вставай, иди! Хочешь, чтобы я тебя вшатала? Нет. Я сначала тебя вшатаю нахуй, и только потом посуду вымою. Не нужно так. Не похоже, что ты этого не хочешь, Гус. Если позволяешь себе хуйню такую. Да а я просто ты хотел ты смешным ты быть, я ролик снимаю. Не смешно, нихуя. Ладно. Иди стрим, блядь. Пойду, погамаю. Иди, блядь, на свой твич! Ладно, извините за беспокойство, прошу прощения. Пиздец мы, блядь, в ловушку попали! по на как знал, блядь! Поехали на свой Тебя зовут? Меня Антон. А тебя? Белоснежка, зайка, ну и как-то на него заработала. Ой, да там такая длинная история. Ну все, давайте, только не все сразу. Я устал. Он говорит с нами. А что он говорит? Не знаю. Я не понимаю его. Ой. Ой, девочки. У него такой приятный аромат. Просто чудо. Ой, что это? Какой сильный запах. Так, пчелята. Кто это сделал? Ритуальные услуги нет, блять. Ритуальные услуги нет, блять. Милосердие ритуальные услуги нет, блять. Похоронный дом нет, блядь, Последний путь нет, блять. Ритуальные услуги Доведи меня, доведи меня до места, мразь, меня ждут люди. А теперь давайте, давайте теперь мою дырку порыбачим. Бля, такое? ебать, она хуярит. А ну покажи. Ты ну нахуй. А да? да, да, да. Бля, да ну в пизду, ты что здесь? Не телень, а не надо путать вот тебя, вот тебя. Стелим, стелим. По-моему, да, да, да, по-моему, да, да, ребенок да. хочет вылезти наружу, блядь. Как раз захватывал. Пошли, за смотри, схвати, давай. Тушь, тушь, головка, головка пошла, головка. Давай, давай, еще, подсунь, подсунь. Давай, давай, помогай, помогай. Пупалина, по-моему, даже не. Да это мальчик, он с джуликом зацепился. туна есть охота да. там тунировка ты что делаешь туник давай это не носок блять это чабриалет ⁇ ба вообще похуй Ну все родной, крестись, пиздать от домового, так-то они близкие, блядь. Вот спасибо, Наталья, мне бы и не приготовить. Ложечку я вам сейчас. Такого дерьма. Это У, сука. Ну что, почитаем ваше сочинение, как я провел летом. Так, первый день каникул я нахуярилась, потом похмелилась, бухала, бухала. Тут 6 страниц, бухала, бухала, похмелилась, бухала. Потом бухала, потому что скоро 1 сентября. Понятно, ну на 4, блядь, идет. Мы все лето с родителями отдыхали в Таиланде. Даже читать нахуй не буду, Два. Смотрим дальше. Первый день каникулы попал на 15 суток за драку. Потом нажрался и отфритирую какую-то шлюху в туалете клуба. Меня отъездил ее парень, я лежал до сентября в больнице. Но здесь твердое питер. Очень яркие моменты за летом. Я абсолютно вела себя хорошо, слушалась родителей, помогала по дому, прочитала 364 книги. Отвратительно. Следующее. Я абсолютно сосал 5. 5! Привет, брат здорово запомни сильный мужчина никогда не ударит женщину слабо Сегодня у нас будет отличное коротенькое занятие про мосты. И так существует шесть типов мостов. Балочный, консольный, арочный подвесной и еще два. С двух сторон земля посреди вода. Увидимся на следующей неделе. Пока. Но у нас еще целый час занятий. Ну ладно, ну кому хочется тут сидеть и бить гадет, и час, слушать, газет, ребятся, моста. Тут это было. Стою я вчера, в общем. Сигарету курю, никому не мешаю. друга откуда не возьмись. Такая бешеная машина. Примерно вот так вот, ну та желтая была. Приезжай как можно скорее. Я шипунка хотел пустить, но обосрался. Я все обтрестал, подлива по ногам стекает. Начинь дурной, экран дурной. Да, сейчас еще и вообще будет пупец. Старенький, старенький экран. о машина там бедная. Опа, о о о о о о Пять причин купить. Джихоли! Вместо иномарки есть физические парктроники. Мне жалко заливать 92-й. Бордюр, столб, кювет, Все кто? ДПСники понимают, что с тебя нечего взять. И самое главное, после нее любая тачка это Вася Майбар. У тебя с реакцией? Дальше Можно мне вашего менеджера? Здравствуйте. Почему мне официант плюнул в суп? Ушел? Во-первых, почему вы собака? В-третьих, что это за наглость? Куда нахуй? Мало того, что собака еще и на стол залазит. Могу! Там в школе пожар. Он пожарка приехал. А нам похую муж пятерочку, да, Герман? Ага. Ебай. Борболета. Баттерфлай. Кранкенхаус. Амбулансия. Амбуланс. Кранкенваген. наука, наука, наука, Секс. Секс. наука, наука, наука, наука, наука, наука, наука, наука, наука, наука, наука, наука, наука, Если тебе понравилось видео, то ставь лайк, подписывайся на канал и оставляй комментарий. Я на рандоме выберу трех счастливчиков, и именно они попадут в следующий выпуск. А он уже не за горами.